Олег, как вы думаете, после окончания войны Россию ждет путь Германии, образца после Первой мировой войны или Второй? Ну, Первая и моя война, это практически просто с перерывчиком одна и та же война. Одни и те же участники, одна и та же логика развития событий. Я не вижу аналогий с Германией у Российской Федерации, хотя, конечно, познает Россия поражение, в том числе поражение. Вот, в принципе, поражение уже и так есть. Цели-то не достигнуты никакие. Но будет, видимо, это поражение, но будет еще более явным и болезненным. Я не испытываю по этому поводу никаких там радостных чувств или там злорадств или так далее. Но Германия и Российская Федерация это абсолютно разные вещи. И реагировать они будут по-разному. И судьба у них сложится по-разному.